Казанский федеральный университет принял участие в 56-й международной выставке «Образование и карьера», где для абитуриентов института Казанского университета подготовили различные стенды с информацией и интерактивной площадки. Так, ключевой интерактивной зоной стали виртуальные очки, которые переместили гостей в главное здание Казанского федерального университета. На выставке присутствовали институты из Елабуги, Набережных Челнов и Джизака. Отметим, что для Джизака это первая выставка. Филиал Казанского федерального университета был открыт в Узбекистане. В, 2022 году. в этом году мы использовали первый раз виртуальные очки. Абитуриентам очень понравился. Они одевали эти виртуальные очки и чувствовали себя, как будто они находятся в главном здании Казанского федерального университета. С 1 марта стартовала приемная кампания Казанского федерального университета для магистрантов и иностранных граждан. Для всех абитуриентов появился ряд новых направлений. Студенты, желающие стать магистрами, могут подавать документы до официального выпуска. Правила приема позволяют в этом году принимать заявления без реквизита документа об образовании. Для иностранных граждан появился отдельный конкурс русского языка, который будет специально адаптирован для тех, кто изучал русский язык не как родной. Приемная кампания ведет активную работу с будущими студентами. Для абитуриентов Казанского федерального университета проходят Дни открытых дверей и КФУ Лайфы, где каждый может ближе познакомиться с вузом и окунуться в его атмосферу. Подробнее о графике проведения дней открытых дверей, а также расписание КФУ Лайфов можно узнать на сайте Казанского федерального университета. Юлия Салеева, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.